«Россия, Россия, Россия. Неважно, насколько расплывчато и беспочвенно ваше заявление, стоит упомянуть это волшебное слово рядом с именем Трампа, и вы попадете в яблочко». По крайней мере, так считают ведущие американские СМИ. Этот сенсационный заголовок появился на страницах нью York Таймс. Авторы статьи цитируют неназванных чиновников, но при этом признают, что понятия не имеют о содержании предполагаемых телефонных разговоров между помощниками Трампа и сотрудниками российской разведки. В материале также нет никаких доказательств сговора между Трампом и Москвой. Но кого это волнует? Слава если глава Трамп и России на месте, значит удар нанесен. Не прошло и часа, как CNN, ссылаясь на собственные анонимные источники, сделал точно такое же заявление. Вы не уверены? Ничего страшного. Главное добавить предположительно или по сообщениям, и все будет в полном порядке. Но основной удар пришелся вовсе не по сотрудникам предвыборного штаба Трампа. Советник президента США по нацбезопасности Майкл Флинн был вынужден уйти в отставку из-за обвинений в связях с Россией. Ого! Преступный телефонный разговор с русскими. Постойте-ка. Он что, поэтому и ушел в отставку? Вопрос заключается в том, действительно, ли он вводил вице-президента в заблуждение или нет. Именно это и послужило причиной того, что президент попросил генерала Флинна об отставке и принял ее. Вот и все. Если вы считаете, что после такого уточнения западные СМИ перестали раскручивать российскую тему, вы ошибаетесь. Во время предвыборной кампании я не общался с российскими официальными лицами. Но в ходе президентской гонки сам Трамп и его помощники, похоже, регулярно контактировали с российской стороной. Вот что в этой истории необычно. Люди просто повторяют это друг за другом, сами не зная почему. Они твердят, Россия. Во всем виновата Россия. Россия. Слышите? Флинн разговаривал с российским послом. Это, не задумываясь, повторяет огромное количество людей. Они поддались этой идее саботажа, того, что к нам подкрадываются русские. Конечно, можно обвинить их во всем. Это же русские. Но с тем же успехом можно все свалить и на итальянцев, или на Ватикан, на кого угодно. Все, что окружает персону Трампа, вызывает кипучую ненависть. Западные СМИ его терпеть не могут за то, что он подрывает существующее положение вещей. Он хочет все изменить, но подумайте, что произойдет, если кто-то ни с того, ни с сего попытается положить конец русофобии в американском обществе. Только представьте, что станет с нашей оборонной промышленностью, если убрать потенциального злодея и развеять атмосферу страха. Непрекращающийся поток обвинений США в связях с Россией, видимо, вывел американского президента из себя. Свои эмоции Дональд Трамп выразил в уже привычной манере. Сразу несколько постов на своей странице в Твиттере он посвятил скандалу вокруг разговора своего бывшего помощника по нацбезопасности Майкла Флина с российским послом. И назвал именно спецслужбы источником слухов. Трамп уверен, секретные материалы просто продали СМИ. Подобное поведение американской разведки он назвал непатриотичным. Подлинный скандал заключается в том, что секретная информация незаконно продается раз. Заявление о связях нынешней администрации США с Россией – это не более чем попытка скрыть ошибки, которые сделала Хиллари Клинтон в период предвыборной кампании. Также американский президент попытался дать определение политики администрации Обамы по отношению к России, когда Крым вернулся в состав нашей страны. Трамп пока так и не определился, можно ли ее считать мягкой или нет. Президент США Дональд Трамп провел экстренную пресс-конференцию. Как ожидалось, одной из ключевых тем стала Россия. Трамп прокомментировал недавнее сообщение телеканала Fox News о якобы российском корабле-разведчике, который приблизился к берегам США. «Я хотел бы поладить с Россией. Я знаю, что с политической точки зрения это не очень хорошо. Ведь самая отличная вещь, которую я мог бы сделать, это стрелять в тот корабль, который в 30 милях от наших берегов. Все бы в нашей стране сказали «О, это так здорово!» Это не здорово. Я бы хотел поладить с Россией».